Эй, вы любители психологии, добро пожаловать обратно в другое видео. Синдром дефицита внимания и гиперактивности или СДВК ⁇ это расстройство, характеризующееся постоянной невнимательностью или гиперактивностью, которые мешают функционированию и развитию. Это может затруднить сосредоточение внимания на повседневных задачах и рутине. СДВК не означает, что вы не можете сосредоточиться. В некоторых случаях это означает, что вы интенсивно сосредотачиваетесь на чем-то, что может быть неприоритетным. Некоторые люди описывают это как постоянное чувство подавленности или паранойи. В течение многих лет людей с СДВК клеймили позором и называли ленивыми, прокрастинаторами, взбалмошной или безответственной. Эти ярлыки только вызывают стыд и мешают людям с СДВК обращаться за помощью. Но, пожалуйста, помните, что эти ярлыки не отражают того, кто вы есть. Прежде чем мы начнем, помните, что это видео предназначено только для образовательных целей и не предназначено для замены профессиональной консультации, диагностики или лечения. С учетом сказанного, вот пять признаков того, что у вас может быть СДВК, номер один, история детства. Люди, у которых во взрослом возрасте диагностирован СДВК, часто проявляют симптомы в детстве, даже если им официально не был поставлен диагноз. Причина, по которой вам, возможно, не поставили диагноз заключается в том, что СДВК имеет сходные симптомы с депрессией, перепадами настроения, забывчивостью и неспособностью сосредоточиться. Во-вторых, короткая концентрация внимания. Говоря о сходстве между СДВК и депрессией, наиболее распространенным сходством является недостаточная концентрация внимания. Однако разница между ними заключается в мотивации. Кто-то с СДВК имеет короткую концентрацию внимания в результате этого состояния. Нет однозначной причины, объясняющей, почему одним из симптомов является недостаточная концентрация внимания. Однако исследователи полагают, что что различия в структуре мозга могут сыграть свою роль. Дело не в том, что ты не способен быть сосредоточенным. Дело в том, что что-то еще привлекло внимание вашего мозга. СДВК также может заставить вас чрезмерно сосредоточиться на чем-то. Это звучит парадоксально, но это тоже рассматривается как короткая концентрация внимания или, если перефразировать, избирательная концентрация внимания. Номер три. Оставить все незаконченным. В результате короткой концентрации внимания вы можете быть склонны оставлять что-то незавершенным. Проекты, работа по дому, домашние задания могут быть отложены на другой день или отойти на второй план, независимо от того, с каким энтузиазмом вы их начинаете. Несмотря на разочарование и невероятную сложность, существуют методы лечения, которые могут помочь. Врачи обычно назначают медикаментозное лечение в качестве одной из форм лечения. В зависимости от вашего СДВК они могут назначить стимуляторы или нестимуляторы, чтобы помочь вам сосредоточиться. Существует также вариант психотерапии, при котором терапевт может заниматься поведенческой терапией или когнитивно-поведенческой терапией. Номер 4. Слабый контроль над импульсами. Еще одним признаком того, что у вас может быть СДВК, является плохой контроль импульсов. Теперь это не будет одноразовой тратой денег на одежду. Это больше похоже на то, что вы делаете то, что, как вы знаете, не должны делать, например, проезжаете на красный свет или тратите максимум свои карты на то, что, как вы знаете, вам не нужно. Вы можете даже не знать, почему вы что-то делаете. Ты просто выполняешь их. Вот что такое плохой контроль над импульсами. Он действует без всякого предвидения. Но контроль над импульсами не всегда так драматичен. Иногда это может быть столь же незаметно, как отвлекающие факторы для ваших отвлекающих факторов – прерывание разговоров, рискованное поведение или трата больших сумм денег, когда на вашем банковском счете мало денег. Номер пять. Неспособность собраться с мыслями. Последний раз, когда у вас может быть СДВК – это когда вы, кажется, не можете собраться с мыслями. Крайние сроки подкрадываются как гром среди ясного неба, а приоритеты улетучиваются, но не волнуйтесь. Есть надежда. Хотя календарь, планировщики и сводные журналы могут работать для некоторых, в вашем случае они могут не сработать. Однако сигналы тревоги могут помочь. Дайте себе от 30 минут до часа, чтобы выполнить что-то из вашего списка дел. После того, как прозвенит будильник, переходите к следующему пункту, независимо от того, закончили вы предыдущий пункт или нет. Таким образом, вы не застреваете, работая над чем-то одним. Итак, имели ли вы отношение к какому-либо из этих знаков? Мы надеемся, что вы узнали о некоторых различных признаках СДВК. Обратитесь к специалисту в области психического здоровья, если вы идентифицируете себя с этими признаками. Они могут провести вас через различные формы терапии, которые могут принести большую пользу. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями, которые тоже могут найти в этом видео какую-то информацию. Обязательно подпишитесь на канал Немиркин и нажмите кнопку уведомления для получения дополнительной информации. Все использованные ссылки добавлены в поле описания ниже. Большое суперспасибо за просмотр и мы увидимся с вами в следующий раз.